Задавит ли криптовалюта а, как раз таки фиатные деньги в ближайшие годы? Однозначно да. Однозначно да. И а, значит, что такое криптовалюта? Во-первых, их огромное количество. Я уже об этом говорил не один раз. И у нас были программы. Одна программа, правда, была, потом отказалась выступать. Та, которую я пригласил к выступлению которые по своим причинам. Но придется мне это говорить, хотя я не люблю, люблю беседовать с кем-то. Но дело в том, что это единственный вариант, как называется еще технология блокчейн, потому что э, э, это первый вариант. В, 2000, в, 2009 году, да? в 2009 году появилась первая монета, криптовалюта, которая называется биткоин. Э, и вот это, то есть, никто не знает, кто за этим стоит, то есть один человек или группа людей, скорее всего, ну, какая-то очень серьезная сила, которая под названием никому то по-моему, так, такое название было выбрано. Нет такого человека в природе, ну, вот так и назвал, назвалась эта монета, это биткоин, это технология, основанная на вот этих вот, ну, вот, допустим, да, Значит, вот эти звенья, они собираются в цепочку, и на выходе получается продукт. И это первая попытка выйти из централизации, допустим, какой-то централизации э и, и банков. То есть э что такое вообще цифровая валюта или, так сказать, кри криптовалюта? Это дополнительная, будем так говорить, опять же, альтернативная, мы сейчас говорим только об альтернативных вещах, под категорией электронных денег. То есть она не выпускается никакими центральными банками и не подтверждена никакой национальной валютой. То есть криптовалюта, которая появилась еще раз в 2009 году, и вот это биткоин. То есть это разновидность цифровой валюты основной схемой эмиссии, которая является, это я читаю в случае, доказательство выполненной работы. Ну и тут есть разные варианты, это криптовалюты. Но криптовалюты очень схожи с золотом, потому что за каждой, вот, скажем, монеткой, и вот этой валюты, становится добывать все дешевле золото к примеру да она истощается там, скажем так ну нашли потом становится меньше правильно с каждым, с каждым становится все, все меньше и вот вычисление и числа почему на криптовалюта да два слова крипта и валюта крипта это зашифрованная цепочка потому что проследить ее нельзя и она выпускается не централизованно, ни банками никакими, ни государством. Она выпускается группой людей или компаний. Вот это интересно. То есть сегодня люди не хотят, чтобы их контролировали. Сегодня люди не хотят быть... Опять же, почему я стал заниматься биржей? А потому что, ну, не хочу я быть под контролем. Где мне мой имплойер или работодатель платит? Еще раз, есть формула. 10% получает любой... Эмплойи, работник 10% от выполненного труда. Если он получает 100 тысяч долларов, значит, его работодатель получает миллион, понимаете, от его труда. И так с каждым человеком. Это формула такая. Так вот, стали люди э, хотеть быть независимыми. Э, понимаете, вот когда-то был такой Герман Стерлигов, да, был есть э, первый русский миллионер. Я просто много знаю, читал который основал, кстати, первую российскую, не российскую, советскую биржу. Вот. У него был э, самолет, личный был самолет, который был только у Брежнева в то время. Вот. А, и у него был самолет, понимаете? А, то есть это человек очень и очень изаурядный, таким же неизаурядным человеком был, сейчас можно поставить много дизлайков, а, Мавроди, который, ну, это необычный человек, который создал схему, Зарабатывание денег. Вопрос, на чем было основано, это мы не разбираем. Правильно, неправильно, кошерно, там э, технологично, не технологично, не имеет значения. Это неординарное мышление. Э, я не понимаю, как вот у нас, я вообще не понимаю, я ушел, допустим, будучи э, ведущим на радио в трех, э, на трех станциях, я ушел со всех трех станций, потому что мне надоело слушать 30 лет соленые огурчики и колбаска, которую надо покупать постолько-то, которая продается в этих магазинах со скидкой. Ну, просто смех. Один 30 лет этой ерундой занимаются. То есть никто понятия не имеет, как если заниматься маркетингом, то заниматься надо совсем по-другому. Совсем по-другому. Новое мышление должно быть у людей, осталось все по-старому. То же самое относится к деньгам. Забьют и напрочь. Фиатмания, кто не знает, что такое фиатмания, значит, я могу сказать. А, значит, фиатмания это деньги, которые называются доллар, которые называются рубль. Там, песо, там, песо, и так далее. Вот это называется фиат -мания, к которому мы привыкли. Этих денег не будет. Сегодня уже существует во всех странах. Существует э, цифровая валюта. Она еще не официальная, в некоторых уже официальная, Uh, Неофициально это, но она существует. Стейбл коин или стейбл доллар уже сегодня есть. Для этого делается сегодня. Uh, я вчера беседовал с адвокатом. Очень известный адвокат uh, в, в, нас, в Шикаре. Вот. Мы беседовали, я у него спросил, как ваше мнение насчет криптовалюты. Он говорит, еще неизвестно, когда это дойдет. То есть что сегодня надо делать? Я не знаю, будет это у нас или не будет, но я лично воспользовался услугами человека, который мне это объяснил. Вот. И есть сегодня криптокошельки. Мы об этом говорим. Что такое криптокошелек? Вот, к примеру, тоже об этом я рассказывал и не раз. К примеру, произойдет сейчас обмен. Да? Вот. Сколько, раз было дефолт? Сколько раз было дефолт? В 2008, насколько я помню, да, был дефолт когда все сгорело. Я помню, при мне, я собираюсь уезжать, да, а у меня аппликации, книги, деньги, сберегательной кассе. помните, было? 3%. А, и эти аппликации 3 займа были, и они сгорели. А, то есть, люди всю жизнь копили, и все деньги пропали. Сколько раз это было в нашей памяти? Много. И будет еще раз. Вы думаете, что будет? Почему? Потому что ну вот там вот эти вот ребята хотят как всегда поиметь простите слен, нас ну вот и все поэтому наступит момент когда будет первая деноминация дальше элементарно просто смотрите кому нужны вот эти маски они скажут мы же берем деньги в качестве, а деньги разносчики заразы Поэтому отменяем деньги, все будет цифровым. Ну, логично, правильно? Все. И всем мгновенно кинуться менять. И всем, как всегда, денег не хватит. Но не хватит денег, просто не успеют поменять, как это было в, в Индии. Я мог сказать, у меня были тысячи долларовые эти их не, не, деньги, там были руки, да, тысяч, тысяч долларов, тысяч, тысяча рублей, банкнота были, да, и в какой-то момент сказали, мы их э, отменяем, у вас есть время поменять, тысячу и пятьсот, вот, в какое, и дали, знаете, сколько? То ли три дня, то ли три месяца, то ли три недели, я не помню, короче, поменяли, сколько в Индии народу, представляете? Больше, чем в Китае, кстати. Вот. А, и поменяла, ну, считается, процентов 25 поменяла. 75% все сгорело. И у меня в том числе. Понимаете? Ну, я же не... Куда я поеду? В Индию? Ткнулся туда-туда. Вы думаете, не будет это в России? Будет. Вы думаете, не будет это в, в США? Будет. Поэтому разумно заботиться сейчас кто это знает невероятное количество нюансов невероятное количество у нас к сожалению этого нет все рассматриваются очень просто давайте мы сейчас откроем денежные потоки на нас манна небесная начнет падать с неба начнет падать цирк а кто-нибудь произносит ом гамга на на маха кто-нибудь произносит мантру а кто-нибудь кто произносит вообще, кто-нибудь слышал такое? У нас молитвы только есть. Кто-нибудь слышал мантру? Это, это засекреченная мантра Кубери была. Сейчас она открыта. Так это же надо... Какая эзотерика? Это детский сад, это слово эзотерика. А это же соединение с высшими силами, правильно? Это, это, это называется... В фигурке это называется мурти. Это не просто ловянный салат, который где-то кто-то играет, все. Это мурти, это энергия. Кто-нибудь это знает, единицу, к сожалению. Поэтому прежде чем куда-то проходить, прежде чем чему-то учиться, как зарабатывать деньги, надо знать, кто мы есть, насколько мы к этому готовы. Всего. Но здесь поле не паханное. Здесь, тем более потенциал просто невероятный. Поэтому. Деньги эти рано или поздно выйдут из употребления. Более того, мы же видим, Илон Маск купил на полтора миллиона миллиарда долларов криптовалютный, ну, полтора миллиарда для Илона Маска, может, это не так много, вообще-то говоря. И каждая монетка имеет за собой технологию. Вы представляете технологии? Вот в этом весь все дело, в этом ключ. То есть сегодня никто не знает, я технический аналитик. Я иду от уровня к уровню. Вот есть понятие support, resistance, да, или линия сопротивления, линия поддержки, допустим, правильно? Вот. Ну, вот. Здесь пол, здесь пол, а здесь второй этаж, пол. Провалимся, куда мы полетим? Сюда. И здесь мы отскочим. Вот все. После ничего не надо так бы знать, по идее. Вот сегодня, вот только на этих там, трех уроках человек получил 35% в течение ну, буквально там, двух недель. 35%. А нам на эти сколько платят? У нас в Соединенных Штатах платят 0,2%. 0,2% от, от ваших денег, которые пойдут в банк. Ну 5%. Ну 7% когда-то, здесь Естественно, можно получить. Поэтому если мы знаем, о чем идет речь, если мы знаем какие-то уровни, где, то я, я лично, вот, у меня открыты все компьютеры, и у меня криптовалюта не имеет выходных, что самое интересное. Ее добывают, майни, называется майнинг, ее добывают в течение всего времени, это зависит от электроэнергии, всего лишь употребляемой. И она трейдерается и субботу, и воскресенье, и так далее, и так далее. И каждый день, каждый э, какой-то там периодический часов, э, я показываю на этих графиках, куда мы должны прийти, и мы туда приходим. Мы получаем педифильм.